Здравствуйте, уважаемые зрители, решил вам открыть супер секрет, супер секрет использования вторичного товарного чека или, ну, любой вот бумажки товарного чека, либо билета, либо вот от банкомата штучка такая, чек, правительство скрывает от нас эту информацию, якобы невозможно использовать вторично вот такие вот бумажки, да, но это неправда, их можно использовать и нужно. И когда вы выкидываете вот такие штуки, чеки всякие, э, вдумайтесь, что, что секретная служба правительства использует ваши бумажки, а могли бы вы использовать. Этот секрет мне открыл очень э, хороший учитель, учитель-гуру, так сказать, по всяким таким вещам, по самосовершенствованию. Итак, не будем долго говорить, а покажем, что мы можем сделать э, с чеком, с билетом, значит, очень полезное. Вы поразитесь, просто правительство скрывает от нас такие вещи. Значит, внимательно смотрим, вот он чек или билет. Вот мы его складываем, так вот. Так, вот, склали. Еще раз складываем, вот так вот, раз. То есть, потрясающий секрет, вы просто будете потрясены в конце видео. Что вот так вот вообще, в принципе... Возможно, с нашими законами физики. Однако все вне закона физики сейчас вот будут происходить вещи, и вы просто будете потрясены. Вот мы сложили раз, два раза, да? И берем вот так вот руку, вот так вот отрываем, значит, вот оторвали. Вот кусочек, внимание, вот этот кусочек, ой, уронился, мы его не выкидываем. Вот он лежит у нас, вот он. И по закону театра, как ружье, он сыграет свою роль, вот запомните, вот мы его сюда ложим, он лежит. Теперь, значит, вот у нас получилась такая штучка, мы разворачиваем. Вот, вот, видите, вот так вот палец берем и вытираем, собственно говоря, жопу. Если нет, у нас под рукой бумажки. А после вот так пальцем, вот, оп, видите, у нас палец здесь рука не вымажется, все будет в порядке. То есть вот, какая штука-то интересно. Значит, вот мы вытирали наше, значит, хозяйство, потом берем легким движением так. Оп, оп опа, палец-то. чистый все, нормально. И теперь самое интересное. сам этого выкинули, все оно. Ну, все, используем материал. И теперь внимание, берем эту штучку, которую мы вначале ложили. Вот так аккуратно. И из-под ногтя вот так вот. <с> euh -hmm> вычистим какашки. Все. Спасибо за внимание. Вы узнали секрет. Ждите других секретов.